Один к Тюру относится как к учителю, то есть как к наставнику, как к зачинателю. Да? Представьте себе, что это лаборатория, давайте вот такую аналогию. Это лаборатория, в которой проводится какая-то научная работа. И вот у этой лаборатории изначально был руководитель проекта, который начинал. Он собрал команду, он составил план, он каждому раздал, раздал определенные праздники правления и деятельности, да, но в какой-то момент он не выдержал плотного воздействия, плотного воздействия со стороны внешней среды, внутренне сломался. И одного из своих учеников он назначает, проводит на эту должность, говоря, что вот ты, как мой самый талантливый ученик, подхватишь мой проект и будешь его реализовывать, а я по мере возможности буду тебе помогать, консультировать да, и закрывать кое-какие вещи, которые не знаешь ты. Они продолжают работать вместе, только поменяли статус. Вот приблизительно в таком статусе они и находятся. Каналы, которые мы с вами открываем, будут открываться в вашем сознании неизбежно. Но мне бы хотелось сразу оговорить с вами правила поведения на этом канале. Северные боги, языческие боги, они любят сильных. Они любят сильных и телом, и духом, и разумом, и действием. Чего они категорически не приемлят, так это глупость человеческую, слабость и мытье. Поэтому метод молитвы здесь не работает. Более того, как начинается вот это вот нуминозное впадание боженька поможи, он начинает помогать так, что не возрадуйся. Причем никакой бог не возрадуйся. Но при этом при всем точно так же они не любят и панибратство. Они любят уважительное отношение учителя ученика, начальник-подчиненный. Причем в самом хорошем классическом этом понимании да, начальник просто тот, кто узнает больше, умеет больше и несет большую степень ответственности за происходящее чем-то. Но рабы не нужны никому, рабы не нужны никому. Поэтому взаимоотношения с богами северной традиции должны в вашем сознании найти свою золотую середину. Когда вы не будете впадать в состояние тварности с одной стороны, а с другой стороны вы не будете впадать в состояние, ну что, брателла, поговорим? Что-то там вчера хотел сказать, я тебя не слышал, потому что занят был очень сильно. Вот такого тоже, конечно, быть не должно. Они учителя, а вы ученики, вы сами к ним пришли, сами к ним обращаетесь. Соответственно, все, что они вам посылают, они посылают со своей позиции, как считают правильным. И ваша задача ⁇ правильно их понимать. То, что они вам говорят. Правильно их понимать. Если вы пришли учиться, учитесь. Не спорьте со своим учителем, пытаясь доказать, что он не прав или в чем то заблуждается. Время рассудит, кто был прав, а кто был неправ. Кто заблуждался, а кто истину глагою. Да. Вот вы сказали, да, у меня такое некое внутри сразу легкий такой бунт стал. Да. Значит, есть понимание, когда, как к учителю отношения, да, да. четко, да, угу. есть понимание, как, например, как вот к родителям относятся, уважение, да, там, да. возраст, опыт, раньше, да. но совершенно, но идет легкий бунт, когда вы сказали, как к начальнику, вот у меня все внутри бунтует, не хочу. Это могут, это вот... Да, это просто неправильное что понимание это? слова начальник, да? то есть оно, оно сформировано у вас сегодняшним вашим опытом. И когда вы произносите слово начальник, очевидно, ваше подсознание вытаскивает из памяти каких-то специфических персон, которые в начальнике совершенно не годились. Да? Поэтому если вы пока не готовы принять такую формулировку, отложите ее в сторону. Потому что хороший начальник это тот, который действительно обладает всеми выдающимися качествами, учителя, и родители, хороший начальник. А тот, который плохой начальник, он этими качествами не обладает. Вот все, собственно говоря, никакой Значит, не встречал. Не встречали, будет повод. Может быть, такие начальник, а наставник? Вопрос ментала. Хотите так, учитель, наставник, проектор, как угодно. Как угодно. Да. Но запомните, да, что хороший начальник, он обладает всеми этими качествами. То, что вы его не встретили, не ваша вина, но ваша беда. Вот вы будете знать, как. Один это самый крупный канал, он, во-первых, покажет вам на сегодняшний момент лимиты ваших возможностей и будет постепенно учить, как эти лимиты изменять. Каждый последующий бог, которого мы будем впускать внутрь себя, он находится в рамках канала, обозначенных буквом Один в рамках, всегда в рамках. Поэтому он всегда будет проще для восприятия и точнее, понятнее для работы. Один это самый непонятный бог, он, его разум имеет объем вселенной, он творил миры, реальности, планеты, галактики. Разум такого уровня обладает знаниями всего и, и, и всякого. И, соответственно опытом тоже получил гораздо больше, чем вы. Спорить с богом ну вверх самонадеянности. Да? Учитесь, пока он готов вас учить, а то, что вы сейчас находитесь здесь, это показатель того, что в принципе вам не отказывают и это неплохо. Неплохо, как бы не складывалось ваш приход сюда, с какими бы сложностями вы не столкнулись, тем не менее вы преодолели некую инерцию своего сознания, которая позволит вам взять эти знания, позволит вам взять эти да. Об Одине мы будем говорить еще очень много, повторяю, Один проявляется как проекции в каждом блоке, каждый бог проявляется в человеке, а значит и Один проявляется в человеке, опосредованно через каких-то других божеств. Потому что у каждого человека будет более, в большей степени свой ярко выраженный канал того самого божества, с которым вы будете работать в большей степени. И в конце всего нашего путешествия, когда мы подойдем к битве Рагнарёк, у вас и будет стоять основная задача, которую мы ставим перед собой сейчас и на которую должны будем дать ответ Рагнарёк, рядом с каким богом вы будете стоять в этой битве. Потому что Рагнарёк это не мифическая битва, когда-нибудь, сумерки богов, что-то такое произойдет или это уже было. Да? Не старайтесь вписать это в обычную человеческую хронологию, это неразумно. Потому что ровнорёк происходит, происходил и будет происходить всегда, везде и в вашей голове каждую минуту. И если вы точно будете знать, какая сила вас поддерживает в, этом, в этой битве за собственную правду и за собственную жизнь, и за жизнь ваших детей и за то общество, ту цивилизацию, в которой вы хотите жить, воплощаться, рождаться дальше и хотите, чтобы ваши дети в ней, рождались, воплощались и жили, вы будете точно знать, какая, какой бог с каким потенциалом и с какой программой является вашей ведущей, доминирующей, судьбоносной жизненной программой. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос 100%, вы мы должны прожить каждого бога. Каждый бог будет входить в ваше сознание, мы будем помогать этому процессу не только каналам, которые мы будем устанавливать на, на, на занятиях, но и формулами которые я буду вам давать на каждом занятии, и в наших э, практике вы должны будете каждую из этих формул так или иначе отработать. Что это такое, я расскажу вам немножко попозже. Таким образом вы будете не только расширять возможности своего сознания, но и учиться правильно обращаться с рунами, правильно обращаться с этим инструментарием, с каждой прожитой формулой, с каждой примененной вязью руны станут вам еще более понятны, чем они раньше происходили. Вы сейчас знаете руны с двух сторон, как внутренний потенциал, когда вы пропускали их на первом этапе сквозь себя и встраивали свое сознание. И также знаете руны с точки зрения мира древа Игдрасиль, как связующие звенья. Помещая свое сознание в рамках той или иной руны, мы делали свой мозг проводником информации из одного мира в другой, на своеобразной частоте, доступной человеческому пониманию. И эта частота что-то делала с нашим сознанием, как-то его видоизменяла, чуть-чуть поворачивала взгляд, позволяла видеть, на, видеть ситуации с различных сторон, позволяла вам становиться иным, приближаясь к своей цели, приближаясь к своей мечте. И сейчас вы будете учиться пользоваться этим инструментарием уже не как отдельно взятой руной, а как аккордом который берется несколькими рунами, то, что вы опробовали при составлении своего рунического кода. Там есть как минимум три руны, а при составлении вязи руны увеличиваются. Это говорит о том, что уже начинается многоголосица. Это говорит о том, что руны, проявленные в древе и к дросиль, начинают звучать на более расширенных частотах, приближая все больше и больше к вас единому кодину. Но и Один не конечная форма сознания, потому что Один по-прежнему стремится соединить все и снова стать и миром. Таким образом сделать так, чтобы в сознании звучали все руны, причем всех миров. И кровь каждого существа пробудилась в крови, и магия каждого мира проявилась в вашем разуме. Вот для этого и существует та самая трансформация. Каждый бог есть проекция Одина. Сначала мы с вами запустим общую программу, программу самого Одина, верховного бога.